К сожалению, частый запрос в интернете — это красные брови после татуажа. Я Юлия Беляк, и давайте разбираться, почему же они могут краснеть. Первый фактор — это некачественные пигменты. Через время они выцветают и оставляют после себя красный цвет Этого цвета было больше всего в пигменте, поэтому он и остался Любой уважающий себя мастер использует качественные пигменты, которые проверены временем Вторая причина появления красных бровей – это лазерное удаление Это происходит из-за инверсии цвета Процесс сложный, но если объяснить простым языком, то лазерный луч разрушает пигмент Он как будто выгорает Третий фактор – это очень травматичная работа. В интернете иногда я нахожу работы мастеров, где видно, что кожа очень травмированная, красная, а пигмента в ней почти что нет. В таком случае красный подтон бровям дает именно травмированная кожа, а не сам пигмент. Четвертый фактор. Ваш мастер не разбирается в колористике. У каждого свой подтон кожи, свой тип кожи, а также и пигментов есть огромное разнообразие. Если же мастер плохо знает свои цвета, пигменты и действует наугад, то, конечно же, по заживлению можно получить красноватые или оранжевые брови. Не участвуйте в такой лотерее. Итак, если у вас уже есть красные брови, что же тогда с ними делать? Большинство случаев можно перекрыть красивым татуажем. Красный оттенок хорошо поддается перекрытию. А если же оттенок очень яркий или форма вам совсем не подходит, тогда вам нужно идти на удаление с помощью ремувера либо лазера. Про эти способы удаления на нашем канале есть видео, можете посмотреть.